Всем привет, ребята, с вами Ваня. Хочу вам рассказать про конкурс Pet Simulator X в Roblox. Это мой сервер, называется PacMobile Team. Я вам обязательно оставлю ссылочку в описании на этот сервак. Вот, смотрите, заходите в канал чат, и тут будет такое сообщение. PAT 7, 7, 7 триллионов. Нажимаете на вот этот вот значок, и тут как бы, ну... Пишется вам, ну вот, entries, это сколько людей приняло, как бы, ну, конкурс, да. Все люди, которые заходят на нас на сервер, получают сразу роль рольплеер. В дальнейшем, они, если будут продвигаться, у них будет большой уровень, потом могут быть уже э, роли у них будет, например, там, вот, gold роли, а потом они уже, э, если у них там будет 50 уровень, они уже будут PUBG. -ом. Вот. Нажимайте на кнопочку и как бы, ой. И участвуйте в конкурсе, бот напишет, кто победил. Я с этим человеком лично свяжусь в ВЛС. И я ему скину лично этого питомца и еще маленький сюрпризик. Так что, ребята, подписывайтесь на канал и обязательно заходите в мой дискорд сервис. Ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока.